В столице Узбекистана в результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажир БМВ госпитализированы. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, 20 апреля примерно в 7 часов 30 минут на улице Ньюзбек в мирзолу районе 28-летний водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево на обочине дороги и перевернулся. Водитель и пассажир, находившиеся в салоне, получили повреждения и были госпитализированы. По данному факту сотрудники ОВД проводят доследственную проверку.